тысячи лет у нас всегда были герои. Они сражались с драконами, демонами, как бы были идеалом и, знаете, ничего не изменилось. Просто сейчас они носят спандекс. Это те же самые герои. И если в древней Греции это был Посейдон, то у нас это Акмамен. Если в Греции это был Гермес, то мы знаем его как Флэш. А это Iron Man, да. Он создавал всем облачение, специальные костюмы для всех их геройских подвигов. Вот. Итак, с чего же в вот, если мы начнем первые комиксы, это э, Лига справедливости или как бы, кто-то, ну, кому-то что-то это напоминает? Ну? Нет? Да. Правильно. Это рыцари круглого стола. В принципе ничего не поменялось, только вместо Сира Гавейна у нас там Слэш появился. Итак, история комиксов именно Золотой век начинается с Великой Депрессии. Работы не было, денег не было, все было плохо, печально, коррупция и так далее. И сухой. Закон. сухой... Ну да, в общем все было плохо. Телевидения не было в таком широком доступе и Тогда начали печатать первые комиксы. Они были просто, ну, согласно названию комиксы, это comic stories. Они были веселые и смешные, но у них не было главного какого-то персонажа. И вот в 1938 году появился самый первый супергерой. Это был Супермен. Мало того, что как бы, это был собирательный образ, и это образ скажем так, иммигранта, который попал в Соединенные Штаты Америки. Но ну, а поскольку создателями комиксов были э, большинство евреи, которые э, были в печатной промышленности, да, ну, так сложилось исторически, Вот и им был близок образ супергероя. Также в э, истории э, Супермена можно найти э, отсылки к Уисею, то есть, если кто-то помнит, э, Тогда было преследование да, еврейского народа, первенцев оставили маленького Моисея в колыбели, вот, пустили вниз по реке, его нашли египтяне, воспитали у себя. Когда он знал, кто он на самом деле есть, он стал героем для своего народа. Ну, также и Супермен. Когда взрывался Криптон, его отправили в космическом шатле, его нашли на земле, воспитали Кенты, он узнал, кто он на самом деле и стал великим героем. Ну даже я вам скажу, его сравнивают с Иисусом Христом, потому что он был великим героем современности, творил чудеса и умер за этот народ, спасая его как бы. Супермен на самом деле все помнят последний фильм, ну как бы не, не помнили это последний фильм, но он умер э, и в комиксах он тоже умирал и потом воскрес. То есть вот такая вот идея, вот. И первый, в первых комиксах Супермен он, он боролся с коррупцией, помогал людям, там домашнее насилие. Он котенка спал, ну, доставал с дерева. То есть это был такой самый положительный, светлый, добрый, чистый герой, который можно только на себе придумать. Он был мегапопулярный. А, продажи взлетели до небес. А, продажи взлетели до небес. Но надо было придумать что-то еще, и тогда придумали как бы Другого супергероя, который олицетворял ночь, это был через год, то есть тридцать 1939 год появился Бэтмен. Вот, он именно боролся с преступлениями, с убийствами, с несправедливостью, у него было темное прошлое вот, и так далее. Это были самые яркие герои Золотого века. Потом э, Вторая мировая война и появляются уже другие герои, которые соответствуют необходимости, того общества, в котором они были. Это Капитан Америка и Чудо-женщина. Эм, Супермен не мог пойти на войну, ну, он провалил как бы нет медкомиссию, на самом деле. Он очень хотел, он пытался, он старался, но он так нервничал, что случайно включил рентгеновское зрение, и поэтому видел картинку у акулиста которая была в соседнем кабинете, и поэтому ему поставили, что он не годен Но если серьезно, то просто не могли отправить Супермена на войну, потому что он бы сразу ее закончил, тогда это было бы, ну, неинтересно, это бы не отвечало реалиям современности. И поэтому были вот эти два персонажа. Причем вот этот вот номер, который был Капитан Америка», где он бьет... Гитлера. это было еще до вступления штата во Вторую мировую. Комиксы были настолько популярны, что их даже давали эм, в пайки, которыми, ну, э, солдатам, чтобы поднимать их боевые духи, они их постоянно читали вот, в свое свободное время на Но потом война закончилась, Капитана Америка благополучно вморозили в глыбу льда, так как он был не нужен, там что-то женщину пытались одеть и сделать офисным работником, с этого тоже как бы ничего не получилось. Вот. Появляется вот после э, Хиросимы и Нагасаки, у людей была боязнь э, атомной войны, появляются такие герои, как атомный громовержец, а для самых маленьких детей появляется э, атомный кот, атомные мыши были, атомные кроли, которые помогали им как бы вот не настолько бояться этой угрозы. А Потом начинается серебряный век комиксов, когда э, переосмыслили новых героев, старых героев в новом свете. То есть вот, э, у Флэша ему забрали этот шлем с э, крыльями, который был, ну как бы он, в принципе, слетал с него, и одели его в более, в более обтягивающий костюм. Э, появляется наука в комиксах, то есть все пытается объяснить с научной точки зрения. И э, саму эволюции героев, и то, как они, как они получили свои сверхспособности, вот это все пытаются убрать магию. То есть, допустим, зеленый фонарь у него было кольцо, которое с магической точки зрения оно подпитывалось и давало ему силу. То есть, сейчас это просто был артефакт созданный, и как бы вот с помощью него он уже получал свои способности. Это является первой как бы, отсылкой еще и к мультивселенным. То есть старых героев нельзя было просто куда-то выкинуть, они, они существовали. Поэтому с этого момента вселенные. Как бы начинают умножаться. Вот. И в последующем их потом неким образом и уничтожали, и убирали, создавали новые. Там много чего было. Вот. Дальше создаются другие супергерои. Тот же Супермен, он светлый, хороший, милый, добрый, как Бондон, немножечко картонный, скажем так. А идея Стэна Ли была в том, когда он создавал фантастическую четверку, что с большими силами Приходят и большие, как бы большая ответственность, и, и большие проблемы. Да, то есть вот он создавал, когда у них есть связи между собой, то есть какие-то, они показываются как обычные люди, просто немножечко другие, у которых есть какие-то свои способности. И почему здесь еще Халк нарисован эм, на этом он слайде? Зеленый, почему он зеленый? Вот вопрос в этом, да. Как бы, когда Стэн Ли выпустил первый выпуск «Фантастической четверки», ему прислали письма, что, блин, герой классные, все супер, все отлично, но... Если у них не будет костюмов, мы это как бы читать не будем. И поэтому он и ходил в костюмы, а Халку, ну как бы кроме вот этих штанов непонятных, которые огнеупорные, растягивающиеся и так далее, и ему надо было я... еще что-то. <свист> ему надо было еще что-то, и поэтому его сделали зим... зеленого цвета, чтобы он э... как, как это был его костюм, так сказать. Вот. Дальше, когда установили закончились все идеи, то есть там радиоактивный паук, там радиация, еще что-то, были созданы люди. Почему они такие? Все просто, они такими родились. И это было очень эм, как бы, эм, хорошо воспринято людьми, потому что каждый, ну, как бы по комиксам их преследовали да, за то, что они были не такие. Соответственно, представители ЛГБТ сообщества. Э, афроамериканцы, все кто угодно, все меньшины, которые, как, ну, которые можно было придумать, они все видели себя в этом комиксе, и, соответственно, герои были им близки. Э, потом, со временем уже дети цветов хиппи ушли, наркотики остались, э, герои комикса сталкиваются с другими проблемами. В комиксе, хотя был кодекс комиксов, который запрещал показывать изначально насилие, эротику, как бы наркотики, все, все, все, все, все нехорошее. Постепенно и Marvel, и DC комикс, от этого отходят. И есть целые спецвыпуски, где Спиди, это как бы младший напарник Зеленой стрелы, это в сериале она девочка, а в комиксах оригинальных это был мальчик. Он становится героиней зависимым. И целые выпуски Железного человека, где он борется с Зеленым монстром, вот. Холком. Холком. И с ним тоже. Холком. Холком. В Холком. Холком. Холком. Холком. Холком становится, начиная от Росомахи, который антигерой То есть, он изначально был злодеем, но его показывают То есть как бы, он не выступает за мир во всем мире, за общую справедливость За то, чтобы как бы, все было у всех хорошо Да, он пьет, курит и там сидит по барам и всех посылает Как, как показывали во всех фильмах да? Ему как бы в принципе все равно Если только он оказывается в ситуации, где он вынужден уже Ну тогда да, или если этот человек ему как-то близок Он тогда помогает И вот это, ну я не знаю, или кто-то знает Это Лонг это суперзлодей, он наемник, э, некая смесь супермена и росомахи. Как бы ему нравится единственное, что есть, положительно ему нравятся космические дельфины, я не знаю, что это за существа, но как бы, вот, Лоба это его любимые э, любимцы. Он известен тем, что он никогда не, не отрекается от контракта. То есть, если он сказал, что он кого-то убьет, принял контракт, все, то есть как бы, точка. И у этого злодея появляется свой собственный комикс. То есть, все хорошие, положительные герои уже не интересны, хочется чего-то другого, общество немножко поменялось, тогда приходит, и обществу хочется немножко более глубинных героев, более таких думчивых. И вот тогда появляется «Возвращение темного рыцаря» и э, «Хранители» — это первые, как бы так скажем, графические романы. То есть они уже ориентированы не на детскую аудиторию, не на подростков, как там спайдермен, они ориентированы больше на взрослых. То есть там э, главные герои сталкиваются с некими проблемами моральными, там, этическими, социальными, неважно, которые как бы неоднозначны, мир не черный и белый. И как бы нельзя сказать, что вот это хорошо, вот это плохо, как в Хранителях там убить несколько миллионный город для того, чтобы процветал весь мир. Ну как бы у всех есть свои проблемы и нету правильных и неправильных решений. Именно в это время появляется, ну, в девяносто м появляется импринт DC Comics Vertigo. Они именно эм, выпускают <coughs> комиксы для взрослых. То есть это «Песочный человек», это «Hellblazer», это значит, «Вендетта» и многие-многие другие фейблз, которые именно ориентированы на взрослого читателя. <coughs> Познакомьтесь, это «Сэндмен», «Песочный человек», он же «Морфей». И он в 1993, или не, первом году, по-моему, получил премию World Fantasy Award, которой награждаются все лучшие произведения в жанре фантастики, но он ее получил не как комикс, там нет такой категории. Это была категория короткий рассказ, и именно после этого там сделали как бы... Пометку, ну, то есть что комиксы не участвуют в этой категории. Это был первый и единственный, который получил данную премию. То есть комиксы полноценно становятся жанром искусства, вот такого именно взрослого. Поэтому сейчас э, мы имеем немножко другую тенденцию. У нас мы не пытаемся создавать героев комиксов для взрослой аудитории. Мы берем уже готовых героев, которые известны, там, допустим, «Игры престолов» или «Ведьмак», неважно, и переносим это в форме графического романа. То есть люди, которые читали и любят этих персонажей, они с удовольствием прочитают комикс. Причем это быстрее, то есть как бы за один вечер можно прочитать несколько томов «Игры престолов», что в оригинальном произведении займет довольно-таки много времени. Возрождение любви к супергероям, между прочим, появилось после 9 сентября, когда опять-таки появился новый враг 11, 11, 11 сентября. Ты что? что, ты таки за три дня знал? <свят> Удала билет <свят> после 11 сентября. Как бы тогда возрождается любовь к комиксам золотой, золотого века, то есть это и Супермен, и Бэтмен, это вот все. Были даже спецвыпуски комиксов, в которых супергерои помогают как бы, расчищать э, завалы, находить еще живых людей, и э, деньги от выручки отдали жертвам э, ну, семьям погибших. Сейчас мы редко воспринимаем <смешные> супергероев именно как героев комиксов. Мы знаем о них просто как э, из э, фильмов. Да, то есть как бы мы смотрим фильмы Marvel, Marvel, фильмы DC, и вот исходя из того, какая есть эм, история у этого героя, у героев комиксов их много, то есть у одного героя есть много разных альтернативных версий э, своей истории, но мы всегда yeah. предпочитаем именно ту, которую показано в фильме. Более того, я знаю людей, которые не только героев комиксов знают по э, фильмам, я знаю людей, которые э, мифологических героев. Как бы описывают, исходя из того, что они видели в фильмах фильмах комиксах, то есть, допустим, то, что Локи это брат Тора, там, да, вот эти вот все, вся эта вот история это воспринимается за чистую моменту, значит, так оно и было у древних скандинавов и никак по-другому. Вот. Что хочется сказать, независимо от того, Тор это, Одиссей, там, Гефест, Железный Человек, Спайдермен все эти герои они учат нас с трудностями быть лучше чем мы есть на самом деле вот и поэтому я желаю вам всегда быть позитивными и быть самим собой спасибо 55 да, вопросов marvel dc что что лучше что хуже нельзя так я люблю вертику то есть я, я больше всего люблю импринт вертика это dc, это DC да. ладно а любимый персонаж сэндмен Любимый его злодей или герой? Джокер. Потом э, киноселены и сериалы так дальше отношения к ним. Э, имеют место быть, но все-таки я как бы не ну, я не читаю оригинальные то есть про Супермена, про Бэтмена и так далее. Я читаю вот только графические романы, поэтому э, фильм э, Бэтмен, ну, Темный рыцарь мне, допустим, нравится. Да, как бы. Последние фильмы ну, спорные моменты. И рейтинг R для фильмов и сериалов. Насколько он может показать себя и не показать? Ну, в нашей стране он вообще как бы не имеет места быть, потому что у нас такого как бы нету, Ну как бы снимается, то есть снимается для детей, для более-менее перед детей и уже для более взрослых. детей. Кровь, мат, грудь, женская это дальше, то есть это распределение. Круто сказал, что уже достаточно в возрасте. Мы все тоже не молодеем. О, ну, так, я тоже не, знаю, не загадка я... Бенджамина Батла. Это Поэтому вопрос. То, что возраст идет... Нет, есть, все, говорят, мы... что вроде бы выстрелил, Луган выстрелил, остальное не, невозможно выстрелить, потому что это просто случайность многие говорят. Ну, не это уже делать. закономерность, потому что как бы большинство кассовых сборов, ну, то есть, как бы, большинство денег сейчас э, получают именно на э, фильмах, а уже в процессе. То есть вышел фильм. И уже подскочили рейтинги, да, то есть продажи комиксов какого-то определенного там, типа, или Лига Стажа справедливости, ну, неважно. Все равно кого-то она нас интересует. И это уже такой симбиоз, скажем. Ты сказала, что твой любимый персонаж Джокер. Как ты относишься к... Самый любимый злодей Джокер. Ну, один, и, и один из любимых персонажей, понятно. Я знаю, что твой любимый персонаж Вселенной Мартин Стивелан, так что... Слушай, такой вопрос. Ну, как бы подача в комикса а, такого персонажа, как Харли Квин, и взаимоотношения Харли и Джокера, и подача DC. О, ну, DC тут пошли на поводу у аудитории и сделали просто такую шикарную любовную историю в то время, как, таки, ну, по некоторым версиям, эм, таких Харли у него было много, сколько раз он ее подставлял и, и так далее, как бы. Но это такая, это не любовь, это, скорее всего, это скорее зависимость, скажем так. А чем мне нравится эм, Джокер, это Трикстер, то есть, вот, этот персонаж Трикстер, такой же, как вот тот же Локи, там, Хеллбой частично, можно позиционироваться как трикстер. Он коварен, злой. Он даже не хочет побеждать Бэтмена на самом деле. Он ему дает несколько шансов победить, потому что, ну, неинтересно. Интересно, ну, как бы именно борьба. Вот. А если не будет Бэтмена, не будет Джокера. Соответственно, вот. Мы ну, закономерно просто продолжение. Джек Николсон или Джаред Лето mm -hmm. или Кит Бладжер. Ну мне нравится и Джек Нигерс. Ну, мне Джек Нигерс нравится. А, Он я такой я психопатичный. Он психопатичный, но да. Нет, вот.